Есть два способа рейтингования федерации. Рейтингование по показанным результатам и рейтингование по обещания. Так вот, наше предложение будет рейтингование по показанным результатам. И, соответственно, федерация, которая либо не соответствует, перестанет соответствовать стандартам, которые будут утверждены, и не будет попадать в рейтинг по тем, Критериям, которые будут введены. А это сегодня разрабатываются эти критерии. Это один из вопросов нам на конференцию, поскольку эти критерии должны включать в себя результаты на международных соревнованиях. Но это не единственный критерий, поскольку критерии массовости, критерии привлечения в разные сферы нашей в разные социальные сферы нашей страны, телевизионные рейтинги, уровень популяризации количество спортивных баз и так далее, потенциальные возможности – это тоже те рейтинги, которые будут стимулировать федерации к развитию. И если федерации на сегодняшний момент не соответствуют стандартам и критериям, для них это будет стимулом к тому, чтобы начинать соответствовать. Потому что федерации – это все открытые организации, которые саморегулируемые и самоорганизуемые. Они состоят из всех тех же спортсменов, тренеров, спортивных клубов, секций, и это все те люди, которые и, и создают вид спорта. И если сегодня, к примеру, в каких-то федерациях там есть какая-то узурпация власти, то как только эта узурпация власти будет стоять на а, пути к развитию федерации, то внутренние силы федерации будут ее приводить а, в состояние соответствия. И это будет еще одним стимулом для прозрачной, простой и эффективной системы развития вида спорта, поскольку федерация ⁇ это общественная организация, они открыты полностью. видео.